Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, и сегодня я хочу ответить на ваши вопросы. Вопрос сегодняшнего выпуска – это как передать объект клиенту, вашему инвестору, после того, когда вы уже победили в торгах. На самом деле, здесь вся история начинается немного раньше, в тот момент, когда вы заключаете договор с инвестором, и именно в договоре прописываются все условия вашей работы с клиентом и формат передачи этого объекта вашему клиенту. Желательно, чтобы ваша работа строилась таким образом, что участие в торгах сразу проводится от имени клиента. То есть ключ для участия в торгах отправляется на вашего клиента. Документы подаются от имени клиента. И на торги вы приходите от имени клиента. То есть как будто бы клиент сам участвует в торгах, но только с помощью вас. Именно в этом случае, после того, когда вы победите в торгах, да, в интересах вашего клиента, клиенту просто остается приехать и получить самостоятельно этот объект и оплатить сумму ваших комиссионных. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите или под этим видео, или в специальном разделе в наших соцсетях. Мы будем рады вам помочь. А сейчас подписывайтесь на этот канал, ставьте класс, если это было для вас полезно и всем хорошего настроения. Всем пока!